Что же означает перевернутый крест? Почему некоторые вовсе предпочитают не обсуждать эту тему? После просмотра этого видео вы узнаете, в чем вся суть. История этого креста непростая, ведь данный атрибут, перевернутый на 180 градусов крест, еще с далекого IV века является символом Святого Петра. В церковном предании говорится, что апостола Петра, во время правления в Риме императора Нерона, было распято за массовую проповедь христианства. Апостол, праведный ученик Иисуса Христа, считал себя недостойным умереть так же, как его учитель, поэтому сам попросил у своих убийц, чтобы они распяли его головой вниз. Именно с того момента перевернутый крест стал популяризироваться и массово использоваться в христианстве. Наверное, многие замечали, что этот символ изображен даже на троне Папы Римского, ведь Петр был основателем католической церкви. Ко всему этому во время своего визита в Израиль Папа Иоанн Павел II сидел на троне с вырезанным в спинке крестом, перевернутым на 180 градусов. После этого визита те, кто до конца не понимали значения символа, начали приписывать католической церкви связь с сатанизмом, и все это неспроста. Все дело в том, что в наше время распространено и другое восприятие христианского символа. В современной культуре многие воспринимают перевернутый крест как символ сатанизма, хотя перевернутый крест используют и музыканты, которые исполняют блэк-метал. В римском же католицизме крест святого Петра не рассматривается как сатанистский символ. Эта путаница возникла из-за того, что часто перевернутое распятие Христа, которое несет смысл непочтения к христианской религии и может использоваться в сатанизме, путают с крестом апостола Петра. Историю перевернутого креста и его значение вы узнали, а воспринимать все это или нет – выбор каждого. Подписался на канал «Интеллект свой показал»